привет сегодня в своем видео я вам расскажу как взломать пароль учетной записи на компьютере допустим у нас есть учетная запись самовар и как видите она у нас запаролена что нам необходимо сделать нам с вами необходимо скачать с интернета программу reset windows password записать ее на флешечку и соответственно запуститься с флешки у меня уже все подготовлено. Я вам показываю. Перезагружаемся. Скачивал я админ PE10 утилиты. Загружаемся с X64, так как у нас Windows 64-битный. Итак, друзья, мы с вами загрузились с флешки. И что мы здесь видим? Мы видим здесь очень много программ нам необходима с вами программа еще раз повторюсь reset windows password мы ее запускаем ну, выбираем русский язык кому как удобно нажимаем далее еще раз нажимаем далее и у нас показывает учетной записи вот допустим наша учетная запись нас интересует самовар в статусе она стоит запароленная замочек мы ее выбираем нажимаем далее и, соответственно, что нам необходимо сделать? Мы можем ей присвоить любой другой пароль, либо вовсе распаролить. Как это сделать? Поле для нового пароля мы оставляем пустым. Нажимаем кнопочку «Сбросить-изменить». Он а, нас спрашивает, хотите создать файл отката. Нажимаю «Нет». Учетная запись была успешно изменена. Нажимаем «Ок» и ворачиваемся назад. Что мы здесь видим? Учетная запись «Самовар» и замок у нас открыт, то есть она настала без пароля. Нажимаем «Выход» и, соответственно, перезагружаемся. Загружаемся с диска. Идет запуск Windows. И что мы с вами видим? активацию пропустим ну, соответственно windows у нас запустилась без пароля ребята если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока